друзья добрый день я хочу вам показать что же такое эпиклато на примере своего кабинета сразу скажу что в россии эпиклато пока недоступен и во многих странах наверное также но я проживаю не в россии и у меня он доступен смотрите заходим на главную страничку в своем кабинете нажимаем на play и переходим на страничку эпилото Сейчас загружается. У нас на платформе представлено 6 компаний европейских. Это американская повербал, мегамиллионс американская, евромиллионс, лота Великобритания, лота Франция и Лото Америка. То есть шесть крупных компаний, в которых разыгрываются хорошие крупные призы. Но я не играю в лотереи, это на любителя, но приведу вам пример. И покажу стоимость лотерейного билета, кто это, в это играет и кто хочет участвовать в этих лотереях. Смотрите, ну, допустим, мы заходим на Powerball. Нажимаем Play. Нам предлагают заполнить а, за один билет 5 номеров. Ну, случайно вот нажимаю просто, какие там попадаются. И дополнительно можно еще один номер. Билет готов. Допустим, я хочу его купить и приобрести. Нажимаем на корзину. Стоимость билета равна 4 евро. Чтобы его купить, нужно пополнить свою корзину на 4 евро. Это можно с помощью системы Novapag, которая у нас есть в крауд. Либо другие платежные системы. Но я пополнять не буду, так как я не игрок в лотерею. Так что удачи всем тем, кто играет. И всем хорошего дня.